если так и не сделала чай. Хе-хе. Ну что же, хаешки котятушки, с вами снова налил и это игра Модель Би Короче, на нас нападают одержимые непонятно чем педомишки, которые то и дело ломают наши шточки. Да. Почему они просто сидят в этой странной комнате и делают вид, что не могут двигаться? Я знаю, что это не так. Я едва не умер прошлой ночью. Вообще-то мы умирали, но это другая история. Простота же А тут кладбище неподалеку. Может быть, клубцы, которые работали здесь до меня, похоронены там. Ну, тебе же сказали. Что ж... <смех> так сразу? Жесть. В любом случае, нам надо это чинить, а то мы здесь не сможем потом спрятаться. А где я? Где звонит-то? Да ладно. Привет, друг. Я думаю, мы скоро встретимся. Кто это мне пишет? Блин, я не туда опять иду. Блин, а почему там телефон звонил? Я ж туда не заходила. Или... Смотрите, мне пришло сообщение как раз, когда я зашла в эту комнату. Что, если появится какой-то экстра-медведь? Пятый. Oh, yeah. oh, yeah. Не знаю, ладно. Давайте посмотрим. Я уже не знаю, чего можно ожидать от этой игры. Да и в принципе, если так разобраться, то комната Эль находится прямо рядышком с комнатой X. А прикиньте, что-то сломается в комнате X. Вот это будет заподнять. Типа, знаете, все мишки на тебя так это... Я потом проверю одну небольшую теорию. В общем, эта теория гласит. Точнее, даже две есть. Первая. Это что в определенную ночь нельзя заходить в определенную комнату. И вторая. Если у нас появляется определенный мишка, то именно в определенную комнату нельзя заходить. Вот, например, Джейсон. Давайте я зайду в мою комнату, повернусь спокойно. Нет, в этой комнате сегодня нельзя находиться Она еще и закрыта? Где мы в тот раз-то спрятались из этого Джейсона? Вроде в комнате 103, но у нас ее не закрыто. 102-я. Сейчас пойдем или потом. Как быстро разряжается. Еще и 107. Ладно. Это комната, в которой я хотела спрятаться потом. Девочка. Нет. Сто первый. Я тут не спрячусь. Сто пятая? Да. Не смей врубаться, елочка Скорее, скорее, скорее, скорее, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи. Ес. Yes. Спасибо, что ушла. Что, где? 102 и 107 опять. 102. Шли бы вы в жопу. У меня везде медведи. А где мне прятаться тогда? Где мне прятаться, интересно? Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Пишу. НЕ В Р. <inteiro юных> <babies> Потому что не нельзя не, прятаться, черт. Ладно, давайте еще раз исследуем. Сто первый. Прятаться нельзя. НЕ В СТО 102. СТО вторая. Здесь я не смогу спрятаться. Здесь, конечно, мне могут чертовски сильно выдать часики, но это же не страшно. В 103-й нельзя. В 106-й нельзя. Можно в 107 И, как мне сказали, это довольно странная комната. Значит, в 107. В комнате R не спрячусь. В 105-й. Вот в 105-й там можно прятаться. Так и напишу 105 Медведь. 107-й. И я знаю, что это Джейсон. Иными словами, мне надо идти в 105-ю. Где находится 105-я? Дальше. И 105. Ю! сюка! Я могу спрятаться в 102 -й. Уходи! Спасибо! Вовремя ушел! Был его первый парасик! Короче, мне надо беречь сейчас кабинет 107, 102 и 105. Есть вероятность, что 106. Стоп! А ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, 106 закрыт. Какая странная комната, пишут мне. Что ж, конкретно для этой ночи вроде я план разработала. Осталось его воплотить жизнь, что, конечно же, я не сумею сделать. Ну, ну, ну да ладно. Вот именно в 105-ом... Мать моя, святая травка. Здесь-то он что забыл? Бегу в 102. Я уже думала, она еще приток когда кукушка уже прозвенит. Да пт! Она вызывает кукушку? Что? Простите, что? Короче, меня сейчас убьет эта девочка. Я же сказала, что меня не убьет. Короче, все. Так, с этой четвертой ночи они начинают вроде с двух или с двух с половиной активно действовать. Ох, сейчас надо быть наготове. Потому что сломается две комнаты. И сто процентов будет одна из них 107-я. Или сейчас в сломается 107-я и 105-я. Именно те, которые мне больше всего нужны. 107% пошла. Вот Ё... Ну, она ну, меня все равно сейчас убьет. Елка! Что ты делаешь? Черт из два. Нет-нет-нет-нет-нет. Что пошло, не так забыл выключить свет. Я не забыла выключить свет. Это все виновата, сторона юка. Значит, все-таки правильно я написала в 107 я от нее прятаться. В общем, 107 я это основная. Все, запомнили. В скобочках нет. Я же вообще пообещала, что сейчас пойду сделаю. Да, я сделала чай, он такой вкусный. Ага, ага, да. М -м -м. Ну, стос, все будет нас у нас в медведе буйствовать. Время 2 часа уже пора. Мне ж сказала. Стоять! А ну стоять! Ну, я знала, я знала, я знала, я знала, я знала, что еще и в 107 будет кто-то. Поэтому давайте я дождусь здесь, как в безопасном месте. Когда прозвенит кукушка. Дальше я иду в 107-ю комнату. Быстро переворачиваюсь. Почему здесь эту хреномантию? Это наш этот... Фредди... Фредди Бир, Пиды, Бир... Что Фредди Бир? Давай. Быстрее твое налево! Отлично. Вовремя. Что ж, теперь снова ждем. Думаю, на этом можно остановить. Вернусь в свою комнату. У нас медведь еще в 105 -й. У нас поломка в 107 зимой. Давайте зайдем в 107. Починим здесь все. Заранее вот так вырублю здесь все. Выхожу. Вернусь в свою комнату. Смотрю, что у нас еще в 105-й гости. Вернусь в свою комнату, вырублю телефон. 105 гости. в седьмую Оно само вырубается. Не смей врубаться, плиз. Боже, Спасибо. О, 5 часов! Фак-фак-фак-фак-фак! Так, у меня поломка в 101 -й. Блин! Бесит! 102 -й. Я выжил хомяк смог, господи, Смог. Отлично, теперь нам доступна пятая ночка. Что ж, я делаю прогресс. Я делаю прогресс. Блин, так странно звучит на самом деле. Ну ладно. Может, это прогресс? Ступли. Ли. Я прогресс... Черт. Как это правильно выразить? Черт. Я тихонарий, гуманитарий. Ням-ням-ням. Насратья, ладно. Ну что ж, котятки, я надеюсь, что вам понравилось данное видео, если да, так, то не забудь подписаться на мой канал, если ты это еще не сделал, а также тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И всем пока, котятки!